Внимание, спойлеры. Насколько иронично, что тот, кто отвечал за поиск предателей в банде, стал одним из них. В этом видео кратко расскажу о Язухире Муче. Лучше лопай молча. Кажется, это капитан пятого отряда. История детства у данного персонажа нет. Муче познакомился с остальными представителями поколения си 62 во время своего пребывания в центре содержания под стражей для несовершеннолетних. Муча был обвинен в нападении после того, как он сломал спинной мозг своему противнику, бросив его в бетон. Он поклялся верности за ней вместе со сльными представителями поколения си-62 и провозгласил, что они последуют за ним, когда он призовет их. Майки предложил муча вступить в тосову, а тот ответил, что у него есть король, но Майки это не волновало. В свое время будучи капитаном пятого отряда тосы муча участвовал в нескольких боях. Они включали сражения против Меобиуса и Вальгалы. Он долгое время был наставником для Санзо, и Санзо, так скажем, был верен ему. Также Санзо стал заместителем пятого отряда. Муча подарил ему маску, дабы он скрыл его ужасные шрамы. Когда объявился Изана, прежде чем присоединиться к Поднебесью, он пытал Кимичи и Инупи, после убедил Каканае присоединиться к нему. Когда Тосва и Поднебесье сражались, он был против Инупи и легко победил его. Однако, когда Злюка был в режиме плачущего синего огра, Мучо был нокаутирован так же, как братья Хайтани и Мочи. Когда битва закончилась, Мучо вместе с другими членами поколения Си-62 остался с телами Изана и Кокуча, где их и арестуют. Когда Мучо во второй раз вышел из центра содержания несовершеннолетних, его приветствовала правая рука, ну, то есть Санзу. Санзу отвел его на пристань, где произошла битва под и Тосфы. Внезапно Санзу вытаскивает катану и рубит ночью. Затем он говорит Муча, что обманывал его все это время для того, чтобы убить его, положив конец жизни Муче. Муча же сплакнул и в мыслях сказал «Вот она, кара за предательство». Муча был очень строгим и холодным человеком. Он редко проявлял какие-либо эмоции, когда говорил. Хоть он был предателем, он испытывал сильное чувство, когда дело касалось верности. До того, как он предал Тосву, он был безжалостен, когда дело доходило до разоблачения крыс в банде. Это тяжелое чувство верности также было причиной, по которой он присоединился к Поднебесью. Когда он сражается, Муча становится очень жестоким и готов зайти так далеко, что даже может серьезно ранить человека. Если сила не помогало, он не боялся применять пытки, это было доказано тогда, когда он захватил Коканая, Инупе и такие мечи. Мучо впервые появился во время финальной встречи Меобиуса и Токийской свастики. Мучо был вводит в униформу Тосвы, которая состояла из черной куртки и брюк с золотыми гравировками. Форма также включала белый пояс, которые удостоены только руководители Тосфы. После того, как он вступил в Поднебесье, он был одет в форму у руководителя Поднебесья, красную куртку с воротником, а также логотип Поднебесья на спине. Муча был блондином с короткой прической в стиле Помпадур. У него большое мускулистое телосложение, а также острые бирюзовые глаза. Как капитан пятого отряда токийской свастики, Муча имел власть над своим подразделением, а Майки лично поручил ему особую роль. Пятый отряд может обладать на своих для допроса и в поиске крыс Банди. А присоединившись к Поднебесе, он был руководителем. А также он известен в преступном мире, как один из поколений Си-62, как и Изана. Муча компетентный боец. Он обладает высокой физической силой и знает тюдо. Среди капитанов в Тосфе он считался самым сильным физически. Во время битвы Тосфы и Поднебесе, Муча легко уделал и Нупи. Вот вот вот Этимология Ясу означает «мирный, спокойный», а Хиро – «широкий, большой». Согласно официальной книге персонажей, из-за опроса, кто силен в армрестлинге, Муча занял третье место в топ-3 лучших.